Стабильность! Хочешь стабильности, укрепляй свой фундамент. Четыре основных условия его построения ежедневная медитация, обучение, позитивный настрой и помощь другим. Даже с головокружительной вершины постоянно возвращайся к основанию, чтобы не рухнул фундамент. Доброй всем жизни, дорогие друзья, в эфире Правовед Сибирь и рубрика Примеры выигранных дел. Сегодня у нас в видеообзоре Брянский районный суд Брянской области. Решение по гражданскому делу. Рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Брянске гражданское дело по иску ООО Росфинанско-Синченковой ЛВ о взыскании задолженности по договору займа. Так, Представитель банка Росфинанско-Судебное заседание не явился а до тая осмотрение дела в его отсутствии. Представитель по доверенности, представитель ответчика по доверенности Кибинский Вв, исковые требования ИСА не признал. Документам, представленным ИСом, не доверял, как и той доверенности, по которой представитель ИСа боющего АВ, была уполномочена, но совершение от имени ИСа действий, в частности с правом подачи. От его имени искового заявления, заявление об обеспечении иска, признание полного или частичного отказа от него, подача заявления о выдаче исполнительных листов, о возбуждении исполнительного производства, участие в исполнительном производстве, подписи документов, связанных с исполнением данного поручения. То есть, дорогие друзья, прежде чем идти, если вы хотите идти в судебное заседание, или даже если не хотите идти, можете дистанционно общаться при помощи документов с судами. Но в любом случае вам надо перед заседанием ознакомиться с материалами дела и посмотреть, вот в частности, как здесь вот представитель по доверенности Тиминский товарищ, познакомился, что доверенность от банка данная представителю лица не соответствует этим параметрам, которые нужны для иска. Далее, также считал пропущенным срок предъявления требований к ответчице. Выслушав доводы представителя ответчика, изучив материалы дела, суд находит требования иска необоснованными и не подлежащим удовлетворению последующим основаниям. Но судья здесь идет совершенно в другом направлении непонятно из каких соображений, может быть просто не все включено э, в решение, хотя должно быть включено все, Ну слушаем далее. С учетом того, что взаимодавцем является юридическое лицо общества с ограниченной ответственностью правовое положение его права и обязанностей его участников определяет ГК РФ и законом РФ об, обществ... об обществе с ограниченной ответственностью, что определено пунктом 3 статьи 87 ГК РФ. В этом же пункте указано, что особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью права и обязанность их участников, определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций. Пункт 5 статьи 2 Федерального закона РФ от 8.02.1996 года за номером 14 фз об обществах с ограниченной ответственностью предусматривается что общество должно иметь круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на местонахождение общества. Печать общества может содержать также фирменное наименование общества на любом языке народов РФ или иностранном языке. Статья 12 закона предписывает, что устав общества должен содержать полное и сокращенное фирменное наименование общества сведения о местенахождении общества. Устав кредитной организации созданный... В форме ОО должен содержать фирменное наименование, указание на организационно-правовую форму, сведения об адресе органов управления и обособленных подразделений. Статья 10 Федерального закона РФ от 2.12.1990 года за номером 395-1 о банках и банковской деятельности. Суд считает необходимым ответить то, что основное отличие банка состоит в осуществлении им банком. Как всех 9 банковских операций, закрепленных в части 11 статьи 5 Федерального закона РФ о банках и банковской деятельности, так и отдельных банковских операций, но обязательно три привлеченных во вклады денежных средств, физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие введения банковских счетов, физических и юридических лиц, в совокупности. Обращаясь к представленному уставу о «Русфинанс» страницы «Такие это дело», эту организацию сложно отнести к кредитной организации, так как осуществляемая ею деятельность не основана на федеральном законе РФ о банках и банковской деятельности. В совокупности отдельных банковских операций не наблюдается, при том, что пунктом 3.2 устава определяет предметом основной деятельности общества предоставление займов российским потребителям из собственных средств предоставления вспомогательных услуг банка и иным финансовым организациям, включая брокерские и иные коммерческие э, координационные услуги, э, лист дела такой-то. Немаловажным остается и факт несоответствия юридического адреса ООО Росфинанс, указанного в уставе, и выписки из Егора от э, такого-то числа. Выписка из Игоря Юл не содержит сведений о юридическом адресе и указан лишь почтовый адрес юридического лица, чем не соблюдена статья 2 и 12 Федерального закона РФ от 8.02.1996 года за номером 14 РФСЗ. Из устава также следует, что филиал ООО «Русфинанс» находится по адресу такому-то, а в выписке из Игоря Юл юридический адрес филиала не содержится, а указан почтовый адрес, Печать филиала также суду не представлена. При наличии у юридического лица управляющего или управляющей организации, наряду с этим сведениями указывается место жительства управляющего или место нахождения управляющей организации. С учетом действующей нормы сторонами не представлено, а судом не, было, а судом не добыто доказательств, что юридический адрес ССА имеется и нахождение его в пределах РФ, а не, из -за, его, а не из за его пределами. Суд считает, что при отсутствии юридического адреса юридического лица, заявивший в иск направление исполнительного листа по его почтовому адресу представляется неправильным. Отсутствие лица как субъекта спорного материального правоотношения не порождает судебной защиты правомочия, нарушение которого заявляет истец о Русфинанс. Согласно статье 428 ГПК РФ, исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления судебного постановления законную силу, исполнительный лист выдается взыскателю или по его просьбе направляется судом для исполнения. Ввиду отсутствия нахождения взыскателя, исполнительный лист не может быть направлен на почтовый адрес. При таких обстоятельствах заявленный иск о «Русфинанс» не подлежит удовлетворению, и суд решил исковые требования ООО «Русфинанс» оставить без удовлетворения. Вот такое вот решение, дорогие друзья. Читайте внимательно свое дело сначала, сначала знакомьтесь с ним читайте внимательно уставы доверенности лицензии все финансовые документы которые предоставил банк копии это или оригиналы и так далее и тому подобное но ну, а подробнее вы можете узнать вступив в наше сообщество Правительство сибирь вступить не очень просто Здесь вот регистрации есть в сообществе есть ссылочка на официальный сайт. То есть проголосовать можно билетами банка России. Но ну, а кому нравятся наши видеообзоры, ставьте любо большой палец вверх, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео в соцсетях. Значит, Как всегда, ссылочка на документ вот здесь вот находится. Сегодня записывается 136-е видео. А я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.